Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. И мы с вами продолжаем Long Dark. Я тут уже немножечко побегала и поискала сейф. Короче, не могу я его нахрен найти. Тут все закрыто, через крышу просто пыталась проникнуть, там ничего тоже закрыто. Нашла эти шкафчики, в шкафчиках ничего. Волки на меня напали, пожрали меня. Да пошли они все в жопу, бесят меня, ненавижу из всех. Вот. Причем я вышла, зажгла факел, пошла с факелом, и этот тварь, он на меня напал. Он напал на меня, несмотря на то, что у меня в руках был факел, синий факел, если вдруг что-то интересно. Поэтому, жопу и все, пошли по сюжету. Ну, нахрен все эти шкафчики. Не думай, что я найду там что-то интересное. Вау. Wow. Ни хрена себе. Ты живой. Живой. А ты оказался круче, чем If выглядишь. Я нашел то, что поможет начать медикаменты. Yeah. Да, тебе лучше поторопиться. Он выглядит не But очень. Но сначала me. я тебя обущу. Если If принесешь с собой нож, Мэттис меня потом за яйца подвесит. Ну да, да, да, да. Отнимаю у меня все, все, что... Ты с меня шинель снял? Ты с меня снял шинель только что? Мне, кстати, эта карта вообще не нравится. Она отвратительная. Ну а вот и начальник. Вроде ты. возьми. Отпусти. Это твой сосед из камеры 15. Ну да. Пилот Майкла. Я подлечил тебя так хорошо, как мог. Возможно, у тебя сломано Maybe ребро. More. Или два, <laughs> как у меня, братья по несчастью. Мэйси оставил пару серьезных порезов, long so так что я их заштопал. Отдал дозу антибиотиков, надеюсь, они предотвратят серьезную инфекцию. Thanks. Спасибо. You seem to know a fair, ты, first ты вроде day. умеешь оказывать первую помощь. Well, ну, я ж... Я ж... Я знаю одного врача. And, uh, И мне часто достается like Mathis, С такими друзьями, surprised. как Матис, это oh. неувидительно no не друг we'd, we'd no лучше поторопиться, пока они не вернутся Я должен кое-что тебе рассказать о тюрьме Я слушаю Solitary. Одиночная камера, у нее автономный замок работает независимо от других в тюрьме. Мы все его ребята просто еще не догадались. Но когда они поймут, когда не поймут, они вытащит донора, и здесь будет очень жарко. Мне удача с донором меня себя? тебя? Мы что я активировал какой-то механизм, чтобы донор оставался в сопернике. Даже когда все остальные камеры сломались. Ну. No. Так это был ты? No, no, Нет, это. Я и сам не знаю, но кто-то здесь точно есть, если кто-то портит system, систему. Mappas, портит настроение Мэтси. И держит донора под замком. Деть у меня на этот счет. Ты кого-то видел? Не видел. But I to someone on the phone. Говорил по телефону. Right. Точно Старая телефонная сеть еще должна работать Из-за спутниковых телефонов про нее все забыли Верно они идут Возвращайся в камеру С тобой все будет в порядке Главное не попадать here. им на глаза to to Когда в следующий раз будешь говорить them, с этими I'm знакомцем, делай, что ask. тебя просят Потому the что мы живы только благодаря ему. Думаешь, ему можно доверять? Враг, моего врага, мой друг. Mm -hmm. Ну, держи, чувак. Какой молодец, зашел, дверь за собой закрыл. А, пришли, шакалы. Эй, hey. hey. that... ой, как же так получилось? Wow. Ну да, yeah. вот задача. Эти идиоты приняли меня за не И мне в домёк, что я уже все понял, что здесь произошло. Они смогли разобраться с начальником сами, потому что наложили в штаны. И поэтому отправили тебя на мороз сделать всю работу за них. And you. Ну, а ты рискал всю жизнь, чтобы спасти know. незнакомца. Да ты хренов бойскаут. Я такой. Ты еще не понял, да? Видишь ли, Маккензи в этом прекрасном новом мире бойскаута, долго не Но no, я пока живой. Well, так ты мне. Тоже мне умнее. Если ты хочешь стать здесь полезным, ты будешь приносить me. пользу мне я? Да. Ты. И зачем же мне это делать? Ну, well, no, есть одна причина. Hard case. Контейнер. Right. Точно. There, Возвращайся туда, пилот. Иди и что не так с, с этим местом. Что ты задумал? Well, Здесь определенно что-то не так с электричеством. Это начальник только мало он, мало. он на стене, где в кабинете висит карта, so указывающая что-то там. Иди out. проверь её. So Проби электричество, чтобы я открыл дверь одной одиночной камеры. Right. Так. Power. Электричество, solitary. одиночная камера. Понятно. Mackenzie. Еще Маккензи. Yes. Да. Don't не мешкай. А не то. Начальник, когда станет, то ещё сильнее. Что, меня обратно... Да... Да ладно, ладно. меня обратно возвращают? Да Меня обратно возвращают, да? Меня уже тостит от этой тюрьмы, честно говоря. Вещи-то мои вернете? Мэй, ты сказал тебе дать это. Не похоже на пальто. Потому что это не пальто. Это фрагмент <связь> карты. Она приведет тебя к дамбе. Может, ориентироваться по линиям или или как так. <связь> Но там холодно. <связь> я не смогу найти дамбу, если замерзну <связь> до смерти. А чего это ты взял, что это <связь> <умеет> насрать? <связь> не хочешь там замерзнуть? Тогда <связь> шевелись! <связь> Суки! Где моя шинель? Где моя... Блин, прикалываетесь, Блин, прикалываетесь, нет? Хуже волков, блин! Суки! И как? Вы прикалываетесь, блин, нет? Это что сейчас было такое? Вы охренели! Вы охренели! козлины Может тут как-то можно пройти, блин, ни хрена не видно. Просто вы охренели. Ага, хер, хер тут пройдешь. Только. Дверь закрыта, она не открыта, Ну, я, я вроде ее открывала с другой стороны, нет? Ч за хрень? Вы к себе как это представляете, простить меня? Потому что я как шакал, я собирала все, что можно собрать, найти. Ч вообще за херня такая, я не понял? Поохренели! Вы просто вы охренели, нет? <свес> Идеально. <свес> Это еще что? Прицеп замечательно. Старая подстанция. Мне вот сюда, да, электростанция. Я так понимаю, это вот, вот так вот мне обойти. Шикарно. Я в восторге. Амбар. Давайте к амбару сходим. А мы были, по-моему, в амбаре? Пойдемте сюда. На подстанцию. Что делать? Я в восторге от этой игры. Я просто, я не знаю. Я прям вау. Вау! Войте, войте, твари. По крайней мере, у меня хотя бы ребра выздоровели. Выздоровели! Зашибись! Ой, как это? Без всего меня выгнали. Это вообще это нормально, нет? Я-то думала, сюжет там немножечко по-другому пойдет. кто там меня отнут узет. Куда-нибудь выкинут. Что как бы этого будет не избежать. А это, кажется, можно было избежать, просто сложив свои вещи, блин. Там волк, блин, жрет кого-то. Вы нормальный, нет? Я, кстати, могу поломать? А, мне просто ветки дадут, понятно. Я в восторге. Я в восторге, я просто... Я не знаю, как вам описать мою радость и счастье, вот, чтобы вы это услышали в моем голосе. этой дебильной карты. О, тут спуститься можно. Прекрасно. Ну, хотя бы погоду дали более-менее. Хоть на этом спасибо, блин. Не могу я. Меня бомбить сейчас прям. А -а -а! Ну, Блин, разработчики, вы люди вменяемые, нет? Я понимаю, что у меня как бы ни патронов, ничего не было. Но вы охренели? Нужен топорик, замечательно. Ничего и ночью вы выпнули. Шикарно вообще. Я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю. Вы слышали? Вы это слышали? Господи, ты олень грёбаный, сука! Так, мне нужно куда-то туда... Ну, да, конечно, еще метель! Нужно метели нагнать! А тут склон такой, чтобы вот, блин, упасть и разбиться, да? Ночь! Все для того, чтобы игрок охерел! твою мать я просто, я без комментариев я как бы, блин, я в вешенстве легком ну выжить-то я, конечно, выживу, но ё-моё а вот теперь я не уверен, потому что я ничего не вижу абсолютно практически Да замолкни ты, Маккензи, господи. Тебя еще не хватало твоих комментариев. Пальцев он не чувствует. Я одежды не чувствую на тебе. У меня оружие, ничего. Капец. Это, конечно, максимально круто сделано, да. О, вижу. Вышку. Так, давай, давай. Конечно! Конечно! Ушиб! Конечно! Как, а как же без этого? Мы же не можем нормально. Нам нужен ушиб. А чтобы его вылечить, нужны таблетки. А таблеток у нас нету. Шикарно. Так, хранилище! Пусто! Идеально! Великолепно! Муа! Вишенка на торте, мать его! Ты что, ты еще умудряешься тут видеть, блин? Сойдется за убежище! Я, я, я, я, я, я, я, я, я просто вожу вот так вот мышкой и Я не знаю, что там происходит Давайте мы ее покинем Потому что я ничего не вижу Я не понимаю, где я нахожусь У меня, по-моему, не пайры, ничего нету А, спички же ведь у меня есть, точно. точно У меня же есть спичка, я могу поджечь спичку Я же ведь могу поджечь спичку А, это мы уже посмотрели I think I can use this. Ну, ну, хотя бы при, приличная лыжная ну Хотя бы лыжная куртка. И то спасибо. А, записка о работе старые подстанции. Линда, понимаю, вопрос щекотливый, учитывая, что в этом сезоне Сэм твой единственный сменщик. Но прошу тебя, проследи за ним. С каждой неделью он все реже и реже выходит на связь. Мы тут в центральном офисе делаем все, что можем, чтобы вам помочь. Но сама знаешь, какие сейчас времена. Так, это фирменный бланк подрядчика тюрьмы. Ну, давай возьмем. Что? Еще кого-то пропавших искать? Блин, разламывать надо. Нет, нам бы хотя бы просто. О, антисептик. <связывая> Не пугай меня. Зажги. О. Это хорошо. Так, это мы забираем. Забираем, забираем. Переключатель. Не надо. Банка копия, отлично. Хоть что-то. Теперь мы можем взять вот-вот-вот-вот. Да, там есть что-то? Есть, смотрите-ка! Ну, начинаем, давайте опять налаживать жизнь. Нам же ведь мало? Так. Нам же мало того, что мы тут лутаем. Нам же лута мало, надо еще больше лута. Больше лута в этой игре. А, еще какая-то записка. Ну давай. Врачи, с черный камень не писанная история о Том С. Я знала одного из первых надзирателей, готовила ему еду, как и остальным. Вот и познакомился с ним. Если можно так сказать. Обычно за обедом он мне задавал всякие вопросы, спрашивал мое мнение о том, о всем. В ответ я обычно пожимал плечами. Что я мог знать? В войной я был пулевым поваром. Я к такому привык. У него была голова на плечах. Умный, малый, по крайней мере, для надзирателя. Но. Но понятия наказаний у него были странные. Все эти лекции про проповеди о том, что Земля их исправит с мысли гора Гора Черный Камень находится в этом ужасном месте. Находиться в этом ужасном месте было их миссией. Никогда этого не понимал. Типа. Ну давай, бери. Типа, учил их уму разуму. Что это ваша судьба? Вы нагрешили, теперь вы должны отбыть свой срок Земля у вас вылечит Все будет хорошо О, штанишки какие-то Так, подожди спать Я хотела отменить Мы сейчас без ламп остави, останемся, дебила Кусок, господи, я ботинки хотела взять Лампе уже плохо А мне уже плохо. А -а -а -а -а -а. Блин, ну Маккензи, ну говнюк. Ладно, давайте переживем эту ночь, а тут что? А, строительство Черного Камня, часть 2, листовка с информацией об острове Великого Медведя, сведения, предоставлены историческим обществом Великого Медведя. А, строитель Черного Камня, часть 2, об, арх... об архитекторе тюрьмы Черный Камень Джун В. Яне мало что известно. В 19 веке он, веке он эмигрировал в Канаду, где сменил профессию ар... а... органного мастера и дизайнера на архитектора спецсутера. Без учреждений. Что касается источников его вдохновения, в официальных записях говорится лишь о его увлечении египетской архитектурой, работами британского социального теоретика Джеми, Джереми Бен Тома, а также музыкой и астрономии Древней Греции. В целом его работа и сама, и сама тюрьма вносит заметный и выдающийся вклад в суровый ландшафт остро, острова Великий Медве, Великого Медведя. Господи! Так, ну давайте берем, да. Так, тихо. Отмена. Как тебя убрать? Ну, короче, да, мы поняли. Ну, давай, часиков. Девять, давай, поспим. Да! Эта игра меня, она просто намучит меня. Она издевается надо мной. Все. Убери лампу, я тебя умоляю. Так, ну, вроде успокоилась. Snow if the kill me. Блин, ты задолбал. На, вот у тебя тут есть, вот напей. Что у него там? Болезней нет, ничего нет, все нормально. А? Как обычно, ничего у нас нету. Выпустили с голой жопы на улицу, шинели отобрали, суки. Так, что у нас здесь? Пустая банку давай. Давай. Ножовка, я даже не знаю, нужна ли нам ножовка. Целый один оружейный потом. Спасибо. Ножовка, я не знаю. Давайте возьмем на всякий случай. Потому что нам приходится перечки что-то ремонтировать Например, одежду. Постоянно. Так, ой, я что-то в глаз попала, что-то в глаз попала, тихо, спокойно, так, все, погнали, погнали дальше, так, у нас тут, ищем, ой, уже даже шерстяной шарф, банк, неплохо, давай это забираем, я не знаю, не помогают особо эти файеры. Все равно зажигаешь файер, начинаешь идти, они все равно тебя на тебя нападают, начинают грызть. Ну и нахрена фейры нужно, если они... Что с фаером на тебя нападает, грузу? Что без фейра нападает, грузу? Капец какой-то, ну как так можно жить? Так, нам куда? Конечно у! Конечно у! Твари! Нет! Суки. Скажите мне, пожалуйста, как вы меня заметили. Блин. Okay. Бежит, смотрите. -ка. Ко мне бежишь, тварь? Так, нам туда. Мне бы понять, как мне обойти вот это вот все. Через там, походу, вот так вот это все дело пояса. Так, тут надо запомнить, что тут волчары. В принципе, можно вот тут вот спуститься, вот так вот. Судя по звуку, он поймал зайца. Ну да, это вот через там мне обходить. Тут мне как бы делать нечего от слова совсем. Кстати. Кстати. У меня тут такая идея бешеная появилась. Она прям совсем бешеная. А вернуться за волчьими шкурами. Мы же его сейчас, по идее, можем. Да ты что? Блин. Я даже не прочла, подожди. Подожди, я его даже не прочла. Так, э записки. Вот это вот последнее. Так, проверить. В смысле, а прочесть? Да еб, твою мать. Записка, в которой говорится о периодическом появлении в долине подозрительного человека блин, ну а прочесть а, во, внимание, служащим и персоналу, мы получаем все больше сообщений о подозрительном человеке, который бродит по долине в цели безопасности просим указывать время и место, где он был замечен по последним данным, на его пути наход находится старая каменная хижина на озере к востоку Черногока вот как раз вот в эту вот хижину сходите за нашей шкурой за нашими шкурами Сделать их себе. Я думаю, они уже готовы. Как вы думаете? Заодно вот сюда в амбар заглянем. Вот туда нам как раз... Это что? пропавшие работники рабстанции. Зай... Замечательно. На обратном пути заглянем. Тут еще пропавшие работники подстанции. Так, ну как бы... Да, пошли сюда. Я как бы хочу туда. Я хочу туда, хочу туда, хочу туда. Хочу туда. Так, это нам развернуться туда. Да, пошли, пошли. Пойди. Твою мать. Сука, иди нахрен. У меня один фаер. Вы прикалываетесь. Вы мне как предлагаете выживать с одним фаером? Я как бы одену сейчас волчью шкуру, блин, и они у меня будут все бегать и визжать, как последние сучки от меня. Иди, иди, иди. Не, не подходи ко мне. Уходи, уходи, уходи. Пошел вон. Кыш. Кыш. Уходи, уходи, не надо за мной ходить. Смотрите, прется за мной, тварь. Медленно, верно, идет. Котина. Так, мне куда? Мне туда, да? Да. Вон там машины есть, сейчас сядем в машину. Не-не-не-не-не-не, не, сволочь. Он идет, видимо, по запаху за мной. Так, мы багажник открыть можем? Все, залезаем в тачку. Пошел он в жопу. О, а еще какая-то записка. Да вы прикалываетесь. А, записка. Рада сообщить, что ваша статья столкновение черных дыр и новой архитектура для косметологии темной энергии принята для оценки и потенциальной публикации в Канадиан. Физик ревью. По мере рассмотрения мы свяжемся с вами, если возникнут какие-либо вопросы. С уважением, Бетонг, главный редактор. Заголовок размытый и нечитаемый себе, кто-то там прям крутой физик был. Это у нас... Это что? Ты это будешь брать? 13... Давайте возьмем на всякий случай, потому что Хэр его знает. У нас была лампа, теперь у нас лампы нету. У нас была какая-то возможность выжить, теперь ее нету. Так, давайте с другой стороны покинем транспортные средства и пойдем в тихую. Так, ну вроде бы мы избавились. Избавились одного волка. Дальше нас ждет стаи. Ждут стая. Вот там уходят. боят, суки. Ну конечно! Конечно! Конечно же! Естественно! Естественно. А вот и амбар. Пошли в амбар. Блин, я не знаю, что вообще делать с этой игрой. Пашу жмать. Будем пока древесину собирать. А что делать? А что а мне еще остается? Что-то есть. Пошел вон, уходи, уходи. А, замечательно, пусто. А я тут была, кажется. Зашибись. Как мне тут выживать? Я вообще я не знаю, я не представляю. О, шикарно, шикарно, шикарно, это мы все забираем Блин, Бранцбой э -э, разожги, пожалуйста, огонь Какие там еловые О, с палкой 75% А раньше же ведь с палкой нельзя было разжечь костер Ты дебил просто, Маккенди, ты дебил Нам нужно от волков спасаться. Ты дебил просто, давай. Разжигай костер. Он нам нужен, чтобы выжить. Акенди, алло, очнись! Давай, давай, давай. Right. Так, значит, древесину давайте накидаем. Угля. Так, забираем, забираем, забираем. О! О, топор, наконец-таки! Корм для собак замечательно. Я не знаю, как от этих стволочей избавляться. О, еще один факел. О! Но да, по идее все, меня должны перестать раздевать и выпускать в эту же локацию. Потому что ну тут уже все. О! Вот это it хорошо. А? Блин! О, отлично, набор для это самое. Так, мы его я столько все пропустила блин эти волки просто мне на нервы сейчас действуют они тут что-то бегают рычат пищат не пойми что-то происходит подожди Чемодан. о хорошая тема это не нужно так ладно в смысле ну давайте мы персики пожрем сейчас Пока есть такая возможность А мы можем взять, кстати? Давайте в воду Так, забираем. Вот это вот нам нужно сейчас готовить. Подожди, а где воду готовить? А, вот, кипятить воду, все нашла. Спрезайцы там уже нашли. Тут бегают волки, что-то там а, рычат на меня, рут, пищат, визят. А я это вот готовлю. Блин, а? жаль, у меня нет ствола. Я бы тут сейчас зайчих шкур не собирала бы. Реально. <реклама> Волка <заключается. реклама> Нормально. Так, сколько у меня уже воды? Два с половиной литра. Давайте еще чуть-чуть. Пос последнюю. Так, все, забираю. Все, думаю, этого достаточно. Так, еще одну банку мы берем, потому что мы будем делать лопушки. Хлопушки, хлопушки это тема здоровая, ты тварь. Ну, В смысле, а что так мало? Пошел вон! Они так не отпугиваются? Прикольно. Так. Ладно. По идее, мне говорили, бросайте в них вещи, и они будут... А, вот, отпугиваются. Все, пошли вон. Идите в пень. Так, нам куда? А, нам куда-то... Туда. Туда нам надо. Ладно, пошли. Уходим от них потихонечку. Спокойно, спокойно, спокойно. Да мне плевать на вас. Верите, нет? Мне главное сейчас уйти. С факелом, по идее, если я иду, они тоже не должны нападать. Ну-ну-ну-ну. Так, где я? Ага, все верно. Блин, настырные какие. Бегают все за мной, посмотрите на них. Вон вам там олень бегает. Идите за оленем. Их, кстати, можно ставить с собой так таскать. Приходить на какую-нибудь зайчу поляну. Где-нибудь возле олени ошиваться. Блин, ну они же и должны скоро будут отстать от меня, правильно же ведь? Вот, все, отстали. Я перехожу в другую локацию. Все, уходите, уходите, уходите, все. Хватит. Уходи, уходи. Все, они дальше не пойдут, да? А, они смотри, идет. Да вы достали меня! Все, хватит. Так, наверное, надо в машину сесть. Я не отстанут, уже окончательно. Ну-ка, прислушиваемся. По идее, все, они должны уйти. Ага. Да, смотрите, как хорошо. Так, попадемте дальше. будто затрахали. Блин, да что ж там опять завои? А это что за домик? А, вот тут тоже где-то толпа волков должна носиться. Если я не ошибаюсь. Так, ну это уже все. Берем тогда вот этот вот. Что, нам еще идти-идти. Зато мы сделаем себе волчью шкуру, сделаем мешок из шкуры этого самого лося. Будем крутые. Тут я вроде бы не была еще. Да. Опа. Так, таинственная записка. Даже если вы добрались сюда, а впереди еще долгий путь. Но я помогу. Ищите по пути эти прикасы. А, припасы. Это все, что я могу дать. Я бы пожелал вам удачи, но ее в этих краях не осталось. Нарисована от руки карта с помеченными тайниками. Пам-пам-пам. Вы... Ой, как хорошо. Ты теперь пометил эти тайники, говнюк? пошел ты, знаешь куда? Ты издеваешься. все у меня уже вся карта утыкана. Тайник. Тайник осужденного, тайник осужденного. ⁇ ё-моё А я вообще, где сам нахожусь? А где я? Я уйду туда, да? На ферме, да? Так. Хорошо. This in handy. сколько тут патрон мне кажется, я слышала волка где-то я, я очень надеюсь, что мне показалось я не хочу сейчас с волками как-то разбираться, иметь с ними дело а сколько у тебя процентов, а сколько у моего топорик процент? Kind of ну-ка, топорики, топорики ну, это похуже будет ну а действия, если мы его собрать а ничего, да? Ничего нету. Ну ладно. А что-нибудь сделать мы можем? Хлопушку мы можем, кстати, сделать. Так, повязка. Тру-тру-тру-тру-тру. Так, это нам все не надо. Где, где хлопушка? Вот она. Так, верстак. Так. Ага, давайте, сделаем. Ну, штучки, две-три мы можем сделать, да? Ну, давайте три сделаем. И, по идее, две банки у нас должна остаться. Вот этот третий у нас идет. Ага, все, погнали. А, что, банки кончились? Серьезно? Я все банки извела? Какая молодец. Так, нам куда дальше? Нам сюда. А я не помню, где именно у нас волки находятся. Сука, где? Вон они, твари. Как они так меня обнаруживают, суки? Вам показалось, никого здесь нет. Наверное, сейчас будут на запах идти, пытаться. Так, а мне куда... Мне куда-то туда, да. Вон туда. Там, кстати, вагончики есть, мы можем могли бы там отдохнуть, полежать. Будет смешно, если я все-таки наружу. Блин, за один волк. Надо этих гадов обходить. И желательно все, не попись. бегать, потому что эти суки меня могут увидеть. Вот. Зайдите вы в жопу. Охреневшие вы твари. Все, валим. Идите в пень. Реально. Вот как-то не до вас вообще. Охренеть, блин. Выживаем как можем. Блин, надо было синий зажигать. Ей вообще не надо было зажигать. Все, а? да, уходим. Уходим ложимся спать. Короче, в жопу это все дело. Тем более, перш так, если перш так это хорошо джинсы, кровать. А, кстати, что у нас по одежде? Что у нас по одежде? Так, сейчас мы тут будем согреваться в любом случае, да? Так. А... Это дает два. Но эти лучше. А, а, у меня двое таких, и они самые охерительные. Да, я правильно понимаю? То есть, если их починить, они будут правда, вот прям вот вообще. Они будут по двойке давать каждый из них. Ну-ка. Ну, почти два, да. Ну, этот, наверное, тоже около двух. Так, их флобу. Тут это от легких повреждений. Так, тут 75 штаны. Ну, это и 1,5 будут давать, правильно? Ну, у нас куртка, по крайней мере, есть. Подожди. Сними куртку. Вот тут вот носить. И вот тут вот носи. Вот эту вот жилетку. Так-то неплохо. Э, а -а -а, шапки нет. Ну, это шарф есть. Кстати, по ботинкам что у нас. Ну, вот эти вот получше будут. Шерстяные носки. Конечно же, лучше. И там еще, по-моему, да? Потрепаны шерстяные носки. Но это мы, мы исправим, мы починим. Ну, по крайней мере, хотя бы шерстяные носки у нас стали появляться. Сколько там времени? Нормально. Надо это все дело починить. Давай, чиним. У нас есть что порвать. Так. Так-то у нас вроде все в достаточно таком неплохом состоянии. Я бы вот куртку бы починила бы еще чуть-чуть. Прям слегка. Вот, хорошо. Вот это бы тоже починила. Ботинки у нас как? Тоже было бы неплохо немножечко. Блин, и ткань им нужна, и высушенная кожа. Смотрите, какие штаны у нее, а? А? Так, ладно, нормально с этим жить, в принципе, можно более-менее. Так, давайте мы попьем. А, пить. У нас, кстати, много этого самого пороха. Это прям хорошо. Так, еда, еда, еда, еда. Что у нас поеди вообще? По еде, у нас вообще грустно. Давайте едим собачью еду. Так. Тут где-то была... <смех> так, подождите. <смех> подождите. Так, не то, не то, не то. Вот так вот. Вот так вот. Зажигаем. Я говорю, зажигаем. Спичку, пожалуйста. Вот, вот, вот, вот. А, я стою прямо на кровати, хорошо. Что, блядь? This will be useful. <толк> Он все это время был здесь? <толк> Он все это время был здесь, твою мать. Ничего не говорить, просто вот э, ничего не говорить, я ничего не хочу слышать, я ничего не хочу знать, сука, револьвер, твою мать! Револьвер! Револьвер! Револьвер! ха, -ха, -ха! Прям здесь, прям тут, прям вот так. Прям на! А я ходила, Орал, дать тебе револьвер. Мне бы найти револьвер или револьвер будет. Револьвер, револьвер, револьвер. Где я? револьвер, револьвер, револьвер Сука! Ну как так-то? Так, по идее, вон там вот у нас э, это самое, вот... А, нет! Нет, вот здесь где-то? Здесь? Идите в жопу! Давай, давай, Маккензи, давай, пролезай. Козлина, лезь, лезь, давай, лезь. Ты... Ну тут же ведь, может, с другой стороны обойти надо. Замолкните, идите в пень. Воют они там. Я уже давно убежал оттуда. Таняки стал, я не знаю, там будто какой-то чувак сменился, который вот как раз эти карты клепал. Вот раньше было как-то, ну вот, попроще в поисках Э, всяких тайников и еще чего-то. То есть ты как бы, да, ты его искал, но тебе не приходилось там, я не знаю, мучиться долго и упорно там ходить кругами искать вот это вот. Как-то, ну, по-божески относились еще. Так, не туда. Через там где-то, да? Блядь, где я вообще нахожусь? Вот, ну туда, да а сейчас, блин, что-то, я не знаю, какой-то трешак, -тр блин, пошел. Чтобы что-то найти, это прям надо убиться. Мне вот это как-то, ну, абсолютно не нравится. Я как бы такой человек, который не особо любит страдать. Я стараюсь как-то, ну.. Помягче к, тебе, к себе относиться. С любовью там. А вот это вот прям, ну, я не знаю. Так, где-то здесь. Наверное, где-то повыше, да? Где-то тут. Блин, еще нибудь запрятано как-нибудь, да? Вот пудово, как-нибудь вот, блин, заныкано. Раньше вот реально оно попроще было, комфортнее, я не знаю даже как-то. Тут я не удивлюсь, что какую-нибудь просто жопу затолкали и типа ищи. Не хочу я в жопе ничего искать. Я хочу нормально. Дошел и взял. Ну что сама бы я я бы вот сюда бы добираться бы не стал, он лежит таинит. О, прикольно. Я теперь хочу ружье. Кстати, у нас же и там есть ружье. Я же ведь выкидывала ружье. Я же ведь вы. Я знаю, где взять ружье. Правда, оно такое себе, блин. Мое хорошее ружье у меня отобрали. Ну зато я знаю, где вообще взять ружье. Это что, это костер? О, нож. Боли отсюда, падла. Ну зато ко ко костерочек какой-то нашли, неплохо. Только очень странно, да, костерок на краю обрыва делать, на месте, которое обдувается со всех сторон всеми ветрами. Так, не в ту сторону, на ветру. Раз в ту сторону, в которую убежал волк. Шикарно. Мне кажется, какие-то волки меня тут знают, какие-то нет. Блин, ну как? как отсюда теперь выбраться? Не нравится мне это место, не нравится мне эта карта. Весит пиряй все. Уходи, уходи, уходи. Я не хочу с тобой драться. У меня как бы ни сил, ни времени, ни желания на этого нету. Все. Вон, я вижу тут домик. Я его вижу. и -так такие вопли. Зайцы вообще капец, орут сколько времени? Ой, уже это самое. Ну, сейчас мы дойдем до домика. Я думаю, на этом останемся. Все, лося мы его убрали. Сожрали, да? Сволочи. Лохматые. Если они шкуру мою убрали, я просто я не знаю, я распсихуюсь. Потому что это будет уже ну, как бы чересчур. Это будет прям вот совсем я. Я специально собирала эту шкуру. Я специально убивала волков. Ну давайте сейчас глазком глянем. Одним глазком. Ну давай сюда. Господи, я уже все, я уже задумалась. Да идите вы в жопу! Спасибо всем За то, что были со мной За то, что смотрели Все вот это вот Оставляйте свои комментарии Ставьте лайки И всем пока-пока